Привет-привет, дорогие друзья-подписчики. Мне очень жаль, что предыдущее видео Вам не удалось посмотреть из-за отсутствия субтитров. Если кто-то смотрел это видео, благодарю. Понравилось, можете посмотреть еще. В этом видео для новых зрителей и для моих подписчиков и друзей из, из разных стран будут субтитры. Усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. Оно будет короче от предыдущего видео. Дополнительно оставлю в описании ссылок на лайф, битерезы, концерт. будет с Всем приятного просмотра берегите себя Тихен на шутку женись на мне. Вот. Он был так возмущен. В смысле, чунгу женится на ком-то. И он шутку, конечно, ответил на самом деле его чувства надо в этой сцене ну да он так знаете глубоко смотрите карта типа женись на мне по этой карте он уже женат в общем да он не свободен 빅킷 뮤직 레이블 또 대표님께서 또 이렇게 축하 케이크를 또 만들어 주셨다고 합니다. 진짜 예쁘죠. 이게 네. 저희 빅킷 뮤직 대표님 영재 대표님이죠. 그래서 영재께 선물을 네. 주셨습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 진짜 이뻐요 케이크. 네, 감사합니다. 진짜 이뻐요. 네, 진짜 저 진짜 케이크 안 먹습니다 저는. 저희 빅킷 뮤직 치즈 <웃음> 진짜... 전공이 빵구요? 전공이 빵구! 여러분 부산이 기분 좋게 하려면 언제 빵구 얘기를 해? <웃음> <웃음> 아예 우리 아미들도 빵구 안 끼입니다. 빵구까지 안 끼죠. 아미 안 끼입니다. 아미 아미 안 끼입니다. <웃음> <아미. 웃음> <웃음> 여러분 빵구 안 끼요. 여러분 식사를 하셨습니까? 이제 막 집에 가고 계신 분들이 좀 계실 것 같아. 와 이거 어떡하냐? Тэхён приехал в Пусан. Чем занимался Тэхён, когда приехал в Пусан на концерт? Возможно, репетировал. Эта карта говорит о прогулке. Вообще, карты вышли завершение То есть, считывает энергетику. Посидел, погулял. Тэхён, говорила, встречался со школьными друзьями. У него там в Пусане есть школьные друзья у Тэхёна? По этой карте нет школьных друзей. Когда он это сказал, это неправда, потому что карта двоякая. То, что хотел сказать, она скрывает. Ну да, глубоко, глубоко. Он знает ответ, но ответил вот по этой карте. Видите, 음, соврал. И с какими он друзьями не встречался? 어, Ченгук спросил, что ты не выходил, не гулял? Нет, а хотелось бы ему. А мы вот спросим у Таро, они вдвоем гуляли? Нет, они вдвоем не гуляли. То есть один Техен выходил все-таки, он соврал, он выходил, я уже спрашивала об этом. А вот именно вдвоем они не гуляли до момента, когда пошли вдвоем на пляж. Чемин дома отмечал день рождения. Там был Чунгук, спрошу. Чунгук заходил в гости к Чемину. Чемин был у Чунгука дома, когда мама угощала Чунгука супом. Да, были у друг друга в гостях, отведали супа. Тот у этого, тот у того, в общем, каждый у себя отведал супчика, да, родителей, ну, к примеру, ну, так и было, но плюс еще и побывали у друг друга в гостях. Это есть. Ну, и это нормально, дружат с семьями, и тем более у Чимина день рождения, и если даже и мама Чунгука приготовила суп для Чимина, это нормально, и также наоборот, в общем... 우리 종국이 또밥 맛있게 먹어요 네, 네. 밥 맛있게 먹고 아, 연락 남겨요 뭐 먹는지 뭐다 같이 뭐 하트를 한번 할까? 아, 하나 둘셋잉잉 마녀 바늘 앞에 쌓여있는 걸 됐죠 убрал руку Чимина. Она игранно или реально не играли на публику. По этой карте реально это происходило. Тихину не понравилось, потому что Паш Мечей, он такой решительно поставил точку. Тихион поужинал с родителями. Как Тихион был в ресторане с родителями? О ресторане она часто выпадает на ресторан богатый такой ресторан знаете знаменитый вот ну эта тема закончилась да были в ресторане покушали карта ресурсная нгук был в отеле достанем карту Гук был в отеле и был недоволен, что Техен пошел без него в ресторан. Да, вот смотрите, вышла тройка мечей. Он был рассержен. От Техена были фотографии, что он был на пляже. Он был на пляже. Это не фотошоп. Мак был на пляже. Угу. И был не один. Вот, с ним был еще, вставлю их, персонаж. То есть они были вдвоем, карты об этом говорят. Здесь парочка, мы видим. Я спросила Техюну, ну, в общем, карты вышли, что они были вдвоем. Юнгук сделал фотографии Тихиона на память. Да, карта может говорить об этом. Карта говорит о свидании. Вот эти две карты говорят о свидании. Позволили себе вот, сходить на свидание. Реально были на пляже. Пара у нас вышла. Реально были на пляже. Эта карта, да, решительно настроились и пошли вместе. Свидание. Вот эти карты говорят об этом. Такие шикарные карты вышли. Чудесный расклад. Пишите свое видение, пишите комментарии, что вы думаете об этом. Если будут какие-то еще вопросы, задавайте. Можем еще у карт спросить по этой ситуации. Вот то, что карты сказали, что они были на пляже, это да. Палья, да, дорогу. Палья, да. да. да. да. да. да. да. да. да. 제요입니다. 안녕. <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> <웃음>